Привет, друзья и гости. С вами Серега и вы на канале Ветка Хантер. Сегодня у нас предстоит охота на лося. Трое нас сегодня в количестве мы трех человек. Я Саня, отец у него. Значит, обещаю сейчас на снегоходе. Мужиков оставил два километра в стороне на просике. Обещаю угодье. Сматриваю на предмет вхождения зверя входных, входных следов. Чем входные следы и уже после этого будем решать что делать цепляю здесь небольшую часть путика с капканами на куницу ехал сюда видел куничка одна висит в капкане и стал останавливаться сейчас на обратном пути сниму покажу погодка сегодня бодрит хорошая как-то вот так вот в общем мужики охотятся у нас лицензия горит они каждый день практически бывают в лесу в этом году на очень много было шансов взять зверя, но все, что-то идет не так. Два дня охоты осталось сегодня у нас 29 декабря. Ну еще 30-31. Ищем. Зверь есть. Собака травмирована. Да, уже снега очень много. Уже без снегохода в лесу. Смотрите вон. О, сколько снега. Без, без снегохода в лесу уже просто нечего делать далеко не уйдешь сейчас такое время то что и на лыжах не очень хорошо идти провалишься практически до земли и без лыж тоже плохо спасает буранков буранка спасает нас ездим ладно сейчас я камеру поставлю на голову поеду буду снимать куничку включусь покажу на весь круг мы пойдем с Олегом наверное уже после нового года Проверять весь круг. Ладно, смотрите. снимать куничку она висит попалась кошечка небольшая небольшая кошка попалась Совсем недавно она пришла до снегопада скачила передней лапкой она уже она А тут Капканчик сработал. Хорошо. 8 Капканчик сработал очень хорошо. Могу даже раскачать Шурик возвращается с загона. Нихера сюда нету лосей. Объехали уже прилично. Не включаюсь, ничего интересного нет. Выехали на дорогу. Лес, лес рубили здесь вывозят. Ну ч, Шурик, нихуя? что нихуя. Видите, уже очень тяжело полез. Да, тяжело уже ходить-то, да? Это куда Волок-то выходит? На просеку. На какую? На которую я зашел. А, понял. Столько вот, ребят, снега по делянке. Почти выше колена. Сейчас я... Поеду на снегоходе по этому пухляку. Бран ведет себя неплохо. По снегу прет. Капканчик еще стоит у меня, надо посмотреть. Видел, что ничего нет, но поближе поближе подойду. Вырубка здоровая, по осени в этой вырубке часто лосей видали, сейчас что-то нет. В этом году лось уходит и долго не возвращается. Соседний участок мужики не охотятся с той стороны участок, тоже что-то неактивно. Поэтому зверя не пугает, не бегает нифига. Конечно, возможностей в этом году стрельнуть зверя было более чем предостаточно. Не прет. До капкана. Снегу, ребята, появится, бля. Совсем недавно было намного меньше. Вот последний снегопад такой серьезный прошел. Кончик стоит. пол висит, не тронута. Эх, в лесу хорошо как, как здорово в лесу. Ну что, Бурка, поехали, поработаем малость. На малость-то не получится на всю катушку. Well. Вы... Еще курица попала, ребят Опа, Вон там, вижу, далеко Висит хорошая, вроде бы, особь Вроде бы висит хорошая особь Тоже вырубы, волока Вон она где Запрыгнула она где запрыгнула кыска какая ах какая-то котик ой хороший котик не, не больно не особо может даже и кошка попала сегодня снимаю еще куничку такие вот дела поправлять Свежий путик, мужики. Попалась двумя коготками. Попалась с двумя коготками. И так, ничего, нормально кончик. Давненько попалась, до снегопада. видеть в своем капкане добычу Издали Сейчас весь круг я все равно не проверю Потому что там нужно будет ехать с пилой пропиливаться Это Уже мы с Олегом после праздника Сегодня охота на лося, поэтому попутно Попутно проверяю Эх, Ребят, ничего у нас сегодня не получается совсем Не можем найти показать, пользуясь случаем еще салонит один. Вот у нас здесь сделан, пеньки сделаны сделано отверстие углубление туда заложена соль. Вот так вот осиновый пень. Спилили осин. Проделали отверстие вот таким макаром. Два заложили соль. Сейчас стою, я здесь Саня выходит на меня в 600 метрах А здесь у него проходит побросики В километре от меня Следов нет Ладно, если что-то будет Интересно, я включусь Здорово в лесу находиться Зимой вообще отлично Рекомендую всем висит. Шуриком сегодня видел. Поздоровайся с людьми. Ах, да, да. а а какая-то она серенькая. Бля. А хорошая окуница. О, блядь, вот такая шара. Хорошо дома диване, да? Да. Смотри какой, блядь, справный. Да, Красавец. Смотри-ка, двумя коготками все заскочил. Нормальный ход. Держись, снимание. Не, не мясом, так шкурами возьмем. О, сейчас я заряжусь. Вот такой средненький. Средних размеров. Вот такой. Да? Уже, уже готовый этот. Башка, смотри, как здорово, сразу видно кот. Поговорим, Все готово. Маленькая полена, две тысячи рублей. Тут вот это. Любят они такие места, то ельнички, Речка рядом. Блин. Шелкнуло по пальцу. Да, зубки-то подгнили у кота. Угу. Да нет Старый, уже. Старый, наверное Но ничего, полено одубела Три дня назад не было Сейчас есть Нет, до снегопада попал Как а мы ходили-то почти, что следы-то не замело Там Олег, где перчатки дал на эти сручки? Олега, перчатки. Свет. Ребят, дошел до капканов, с которого вчера снимал куницу. Снегоход оставил немножко в стороне. Ну что я вам скажу? Проверил 50 капканов, 3 куницы попало. Что самое главное, хочется вам сказать. Ни на одном из капканов приманка была не съедена. Ни на одном. Позднее пойду проверять ящичные капканы. Увидим, что там будет. Я думаю, там совсем все по-другому будет. Конечно, однако захватов надо уходить. Но тем не менее капканы работают просто идеально. Можно их не проверять месяц и будь уверенным в том, что приманка останется целой. Стоят морозы, поэтому не проверяли уже на вот эти капканы недели 3. Все нормально без каких-либо проблем, кончики целые не, не, не поеденные, не подгнившие ничего, все отлично ладно, сейчас продолжаем искать лосей где-то они тут нас немножко подзапутали, сейчас пойдем пешком смотреть вот что интересно включусь